Привет, меня зовут Тимофей Данишевский. Ты на канале Мистическая Корпорация. Друзья, сегодня особенное место. Я приехал в дом, в котором явно по всем паранормальным канонам, я уверен на 100%, что здесь полтергейст. Меня пригласили в этот дом. Я должен проверить на наличие здесь полтергейста. Но все то, что мне рассказали об этом доме, об этой локации, указывало на то, что здесь полтергейст. Перемещались предметы, исчезали и появлялись в других местах. Также здесь были слышны странные звуки. Вы не случайно видите сбоку, справа от меня зеркало. Сегодня вы сможете лицезреть процесс, как я вызываю души, как я пытаюсь спровоцировать их на агрессию и всячески связаться с ними, чтобы они проявили себя. С этим зеркалом, собственно, сегодня я буду работать. Мне придется немного разрезать свою руку, чтобы взять кровь потому что другого способа я не вижу. Сегодня с помощью этого зеркала мы сразу же призовем эту сущность. Мы сначала попробуем выйти с ней на контакт. Я это сделаю сначала. Если он не будет выходить на контакт, то я процесс АГФ добавлять даже не буду, потому что смысла в этом нет. И сегодня эксклюзивный вариант. Постараюсь заключить его в ловушку, запереть его в каком-то периметре может быть 2 на 2 а после этого уже позвоню специалисту который занимается именно этими сущностями и он поможет мне изгнать ее потому что у меня получается не всегда то есть я буду сегодня как обычно делать свою работу Чтобы призвать эту сущность, я уже разжег здесь а, вот такую вещь, и мы начинаем. Так. Так. Призываю тебя сущность, яви свое обличие, покажи свое присутствие, но не, учи... но не причини мне вред, призываю тебя сущность. Ритова тут всегда срабатывает. В общем, сейчас вот были передвижения, я сейчас уже, милая куку. -ку. сейчас я уже в комнате главной, так, минуту, смотрите, сейчас будет происходить главное. Эта сущность явно здесь находится. А это я уже был в этом прав сразу изначально. Посмотреть просто на дом. Так, но здесь нам моя цель, моя цель сегодня заключить его в ловушку. Заключить его в ловушку, и чтобы до, до прихода специалиста, который избавится, потому что полтергейст это мощные сущности, не всегда у меня получается с ними взаимодействовать, не всегда у меня получается их э, всячески удерживать, потому что я думаю, уровень у этого призрака, у этого духа очень высок. Поэтому сейчас нам нужно выявить, к чему он может быть привязан или может быть его место, где он конкретно обитает не понял не понял это уже серьезно исчезла. Здесь есть кто-нибудь? Знаете, о чем это говорит? В ней Так, я сейчас встану в круг. Так, я ее запечатал. Сейчас. сейчас. Так, а чёрт! Он уже начинает сопротивляться. Поэтому... Так... Чудо. ご視聴ありがとうございました Я решил остаться здесь еще, потому что дом меня заинтересовал. Я сейчас снял номер в мотеле и переночуюсь здесь. Вернусь туда еще, так что ждите продолжения. Я думаю, что специалист приедет уже скоро. Мы избавимся от этой сущности. И у меня большие подозрения, что в этом доме есть что-то еще.